его вот, до сих пор, так сказать, дело протянул но я, конечно, в... если что, этот, этот график я, я ничего не трогал, он хуево выглядит хуй, хуй,